«Я им нравлюсь», «Я им не нравлюсь», «Я им нравлюсь»? Если вы нажали на это видео, есть шанс, что вы втайне питаете романтические чувства к человеку, который довольно сдержан. И вы хотите узнать, взаимны ли ваши чувства. Задача усложняется, если у вашего избранника застенчивый характер, так как их бывает трудновато прочитать. Поэтому мы поможем вам найти признаки того, что вы нравитесь застенчивому человеку. Первый. Они становятся молчаливыми и суетливыми рядом с вами. Когда кто-то стесняется, ему может не хватать уверенности в себе, чтобы флиртовать с человеком, который ему нравится. Когда рядом появляется их увлечение, все вокруг становится напряженным и стрессовым. Они слишком много думают о том, что нужно сказать или сделать. Это заставляет их нервничать, поэтому они начинают ерзать, дергать себя за волосы, крутить рубашку или играть пальцами. Поэтому следите за этими внезапными изменениями. Вы вызываете напряжение по какой-то причине. Возможно, это хорошая причина. Второе, они создают возможность быть рядом с вами. Они не будут лезть к вам на рожон, приглашая на свидание. Они застенчивы, поэтому они будут стараться оказаться там, где вы находитесь, по удивительному совпадению. Ну, гораздо чаще, чем просто совпадение. Это особенно заметно, если вы видите их вместе, которое, как вы знаете, не является одним из их обычных мест тусовки. Это означает, что они делают огромный шаг из своей зоны комфорта только для того, чтобы быть рядом с вами. Но ну что, если вы уже друзья? Если вы предложите что-то новое, они воспримут это как еще один шанс провести с вами время и, скорее всего, не откажутся от него. И даже если новое покажется им странным, они все равно постараются просто побыть в вашей компании. Номер три. Они разговаривают с вами в интернете. Застенчивым людям нужен щит. И для многих таким щитом является интернет. Общение с глазу на глаз может вызвать стресс, потому что нужно с первого раза сделать все правильно. Но в интернете есть клавиши «назад», «удалить» и возможность не использовать камеру. Если они совершают ошибку, у них есть выход. Поскольку напечатанные слова не передают эмоции так точно, как произнесенные, они могут объясниться. Другими словами, у них есть время подумать и дать удовлетворительный ответ. Это помогает им чувствовать себя более непринужденно и позволяет им быть более искренними с вами. Номер четыре. Кажется, что они подражают вам. Не так, как раздражающие младшие братья и сестры. Вы двигаетесь на своем месте, и они делают то же самое. А если вы положите подбородок на руку, они сделают то же самое. Это называется зеркальным отражением поведения и считается, что оно помогает установить связь через концепцию «нравится?» значит «нравится». Номер пять. Им трудно поддерживать с вами зрительный контакт. Как только они смотрят на вас, их глаза тут же переводятся в другое место. Они могут смотреть на вашу руку или через плечо, но никогда прямо на вас. Время от времени они могут на долю секунды оглянуться на вас. Это легко не заметить. Они хотят посмотреть на вас, но из-за сильных чувств к вам у них внутри все клокочет, и они начинают нервничать. Поэтому, чтобы не вызвать у себя приступ тревоги, им приходится просто отводить взгляд от вашего великолепия. Номер 6. Они замечают у вас все, даже ваши посты в социальных сетях. Присмотритесь к человеку, которому нравятся почти все ваши посты и который комментирует их. Возможно, они даже скажут что-то вроде того, что фотография заката, которую вы сделали в этот раз, более четкая, чем три другие с того же места, чтобы показать, что они внимательно следили за вами. На самом деле, они увидят у вас даже значительные изменения. Скажем, вы захотели носить другие часы. Они могут спросить, что случилось с другими, или прокомментировать, как коротко вам пришлось подпилить один ноготь, потому что на днях он сломался. Люди не склонны быть такими внимательными, если вы им не нравитесь или если им за это не платят. А получение денег за это не самый вероятный сценарий. Номер семь. Они удивляют вас маленькими жестами. Это происходит потому, что они замечают у вас все. Вы можете упомянуть свою любимую книгу или автора. И через некоторое время вы можете обнаружить, что они читают одну из этих любимых книг. Вы можете порекомендовать какую-то новую музыку, и вдруг их плейлист заполнится всеми вашими рекомендациями. Они показывают вам, что ценят ваши симпатии и мнения. Они обращают на вас внимание и пытаются наладить контакт. Чтобы избежать возможности быть отвергнутым, ваш избранник делает все возможное и по-своему пытается сказать «ты мне нравишься». Так что примите это к сведению, признайте их. И если вы чувствуете то же самое, не оставляйте их в подвешенном состоянии. Какие из этих знаков вы замечали раньше или сейчас? Проливает ли это свет на прошлое событие? Если вы сами застенчивый человек, замечали ли вы за собой что-то из перечисленного? Пожалуйста, комментируйте, делитесь и обсуждайте. Мы смело попросим вас нажать кнопку «Мне нравится». Вам не нужно стесняться этого. И суперспасибо за просмотр. До скорой встречи!